Город такой-то, город такой-то. Все. Страна такая. Не задумываясь. Вот оно, знаете, как вращение, э, э, вращать. Вот положите, если приятно Положите, да, и начинаете вращать. Вот у меня что-то такое. Очень неоднозначная дама. Остальное у меня как-то не очень с ней вирус. А вот это вот не превращается. Ты одного человека вспоминаешь, ты уже написано следующий. Или когда в церкви ставят бумажные на здравие, например. То же самое. А вот пишешь, дальше у они идут, и они даже не повторяются. Вот из этих соображений вперед и списываем. Не нужны пока телефоны, не нужны адреса, нужен только вспомнить человека и записать. Вы его потом вспомните. Так, 3-4. Даю вам на о ну Давайте 7 минут. Сейчас. шесть минут. Седьмого. минут. Не, нет, как, как, туда, туда, туда, туда. Работаешь ли, либо тут, либо тут. Как, это, еще покоя. Да ничего, <свист> это, Можно открывать. Да, конечно, конечно. Но вы знаете, вот, вы сейчас пишите из головы. Потом будете рыться. Вот начни из головы, поверь. Можно, я спрошу. спрошу. Конечно. Дело в том, что. Василия, У меня нет. Я за полтора последних года была. Я очень А я сейчас пукаю. Нет. Нет, Нет это, да, то, да, то, Я отключилась вообще неважно, в каких душ, знак, В школе училась, училась, училась, училась, в институте и так далее. Берешь. Сейчас ни о чем не думать могу, кроме того, что я этих людей знаю. Я их помню, я их знаю. А социальные сети можно использовать? Можно. Пишет списки, пишем списки, даже если они у вас были, особенно если они у вас были, дорогие мои, те, которые помнят, садимся и пишем в отдельную тетрадочку, отдельный список, всех, кому вспомнили. Ольга Васильевна, а подскажите, что вы там пишете, а то что-то мы это, прослушали. Список 100. А, все, поняла. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, I'll come on to the С видео. С видео. С видео. С видео. С видео. С видео. С видео. С видео. Продолжение следует. Продолжение Ну что, продлить вам? Да. Долго пишете, очень долго. А сколько нужно обычно? Я же не могу. Весь класс понимаете. Помните, что кто? Последний вопрос, почва ну, да. Пожалуйста, да.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 Ок. Okay. Okay. Может, замечательно, чтобы ¿Qué sí. зинь Пока. зинь -динь. Останавливаемся. Называйте ваши цифры. У кого семь. сколько? 47. четыре. 54. 54. Ангелина. 100? 100. Кира. Ирина. Олеся. Наташа. 47. семь. Сорок четыре, тридцать пять, Дальше. Семь. Пятьдесят пять. Шестьдесят Все, да? Да? Да... что там разбирается? 100... Сто, ангелина? 70 кто? 75. Алиса. И 65? пять. Так, дальше выйти третье место. Кто у нас? 65. Можно списаться. 70. И 100. <смех> 100. Нет, не стоп! <смех> которые... Значит, смотрите. <смех> Сейчас просто было из головы. Есть определенная система, да? Мы ее наверняка знаете и видели сто раз. Это когда я и поехали от меня уже стрелочки. Дети. Ну или просто семья, допустим, да, семья. Семья, Дети. Родители. Муж. Одних у родителей, да, их друзья. И дети, и друз... дети этих друзей. Дети, одноклассники и их родители. Друзья, их родители, их дети и их друзья. И так далее. Пошли в школу Одноклассники, учителя и таким вот образом у нас вот это вот красно заполняется. И тогда мы -то начинаем вспоминать. Еще, еще один способ. Это, ну, телефон, понятно, самый простой, но еще наверняка у вас еще какие-то альбомчики, те, которые чуть постарше, чем Ангелина, да? Какие-то альбомы еще сохранились у нас, во всяком случае, они сохранились, и ты начинаешь лицать. Или палка где-то в цифровом виде. А начинаете просто пролистывать. И вспоминаете еще лучше народа. Еще раз повторяю. Вы сейчас не думайте, когда вы пишете, вы должны написать в списке 200 и более. Чем больше, тем лучше. Так да? просто написать всех подряд. Не размышляйте. Пойду не пойду. Купит не купит. Этот богатый, этот бедный, этот придушный, этот вообще умный. Просто вот пишем тупо, написали. Это внутреннее состояние, что у меня есть к кому обратиться вообще. И есть кем поговорить. Там даже, даже не буду дальше рассказывать, что там, что там, чего, куда и как. Но цифра что мы с вами ее уговаривали, больше не буду повторять. Вот, и мы должны это написать. Теперь, задача всех, кого мы написали, Второй шаг, который нам нужен сейчас. Разделите листочек на три колонки. Раз, два, три. Здесь, по моему мнению, тупик. 50 на 50 и точно не будет. И вот эти списки, даже которые вы написали, раскидать их по этим колонкам. Давайте мы хотя бы начнем. Начнем хотя бы, да? Ну, с циферками писать. Первый, пятый, десятый, двадцатый, тридцатый, чтобы не имена, а просто цифры. Сейчас по ощущениям, даже не копайте, зачисляйте, вот внутренние ощущения. Упит, не знаю, нет. Yes, I я писал уже с вообще людей, сердце Тогда было бы То есть тех, которые не будут вообще я с вами перевести. Нет, я тоже. Не менее, да, я Сейчас сниму. Как вы думаете, зачем мы это все вот это вот пишем? Смотрите. Все, все, все. все, значит, смотрите, девочки. Первая задача, которая нам сейчас нужна, да? Вы знаете о продукции. То есть много много, мало вы уже что-то умеете на меня то есть вам есть что предложить. Есть. А, теперь самый важный вопрос: кому? Кому я пойду? И, и важнее этого вопроса. Даже если мало чего знаем, даже если узнаем три масла и, по первым, можно уже идти с этим. Не важно, что дальше. Дальше я сам умчу. Самое важное, понимаете, что мне есть кому, есть куда идти. Да? Дальше, если мы идем в первые, вот первая, вторая, третья, там знаем, какая встреча, мы можем начать. на нам очень важно, вот эта уверенность получилась, вот здорово получилось, да? Вот это все вот, получилось. Кому же идти из этих трех колонок? Кому мы пойдем? Кому-то купит, да? По-нашему мнению, ну, во-первых, давайте поймем сразу, это по-нашему мнению, и ничего похожего, вообще ничего с реальностью, даже близко, это вообще, вообще ничего не имеет, это наше мнение, но нам надо понимать, чего я про это думала, теперь смотрите, мы идем к тому, кто купит, у него есть деньги, он него мужа. я считаю, что он хорошо так, да, понимает, о чем я Какое состояние мы <соединяем> сейчас идем к этому подроску? потому что он уже... Почему? Почему? Потому, что? потому что мы будем очень сильно стараться. А. Да, мы будем запинаться, мы будем стараться. Мы еще не сильно много знаем, он может задавать вопросы. Я не знаю, отвечу, не отвечу. А он вообще который... Он только что купил чего-то где-то, чего-то как-то. И вот мы чаще всего вот на этой колонке, если идем в первую очередь, обладаемся. И идти нужно туда. Вот сюда. Мамик, подружки, точно знаю, не купит. На расслабоне, да, я на тебя потренируюсь, да, и в расслабленном состоянии спокойно показываю все, что умею, все, что знаю. А так, как Бог да. значит. И чаще всего хоть что-нибудь, но они покупают. Кто же работает более-менее давно, все скажут, что это так. Правильно? Вот. Поэтому вот начинаем мы вот с этой колонки. Начинаем с этой колонки. Теперь, внимание, что предлагаем? Звоним или разговариваем, там, или встречаемся где-то. Что мы предлагаем? Ну, если хорошо помните, да, если Начинайте с этим. Если я тебе пригла... приглашу тебя на э, измерение вот, старую, это вот такая старого, тебе это будет интересно? Ой, не-не-не, не надо ничего не отмечить. Дальше мы говорим, слушай, какая красивая задача? очки? А кубрицы какие? Подожди, а я еще хотела сказать, да? да? Ну, мы знаем дальше, То есть, если только агрессия вот на вас или абсолютно нет, замолкайте, переходите на другую тему. Я вообще, у меня церквей не хватает, я вам скажу, собираюсь, и у Но вы рассказываете о том, что на вас произвело впечатление. И спрашиваете, и задаете вопрос. Пожалуйста, по обороту. Вот сейчас я говорю, что понятно, что здорово. сейчас этот вопрос, который я не нашел. Да, здорово. Ну, боишься? Боюсь. Навида, боюсь. А как ты с этим вообще? Что ты делаешь с этим? Лучно расскажи, что чем делается? Ну, как ты проверяешь? Я сходила как-то полгода назад. Мне уверена было, сколько дать на что-то там. Он какие-то там породы. Я пошла. 12700. Да. Думаю, вот ты это сторона немного. 1270. Потом еще, куда то там сходила, еще там 7000. тысяч. Это только анализ. Думаете, я все это но приблизительно приняла, где-то чего-то там не так у меня, да? Ну, и забила на это. Надо было идти из поликлиника, это лишняя опасность, лишние риски, это деньги, это время, это нервы, силы и прочее. Чего бы мне сделать измерение на первых лицариях и уже понимать, куда сдавать и на какой матч сдавать против какой-то анализ и что-то еще. Вот эти пункты которые у вас есть, сначала мы спрашиваем, как ты с этим справляешься, как ты определяешь, что с тобой, да, вот как-то, как да, и, эм, и только после этого, а я, а у меня есть вариант, который я тоже там же, как ты, но у меня есть вариант, который совершенно случайно, я попала, услышала, увидела, и вот если тебе это интересно, если я тебе предложу туда сходить, ты пойдешь, очень хорошая фраза. Если я тебе дам эту книжку, ты будешь ее читать. Если я приглашу тебя, типа, ты приедешь Если я... Ну, эти... Это уже обязательство для человека. Ну, просто надо стараться, прочитая, может, вообще не приглашать. Потому я только книг дала, а они ничего не задают. Вот эти, эти фразы. Теперь, кто будет помогать? Может, появится спонсор, и пока... Ну, тот, кто умеет сейчас это делать. А значит, нужно сначала спросить у яровой, или к кому вы будете ходить, у него меньше, меньшином а очень у Шуминой, да, Марусь. То есть вы сначала быстро задаете ей вопрос, когда это возможно. Берете ее время, потому что команду по все-таки человек, который умеет на этом аппарате работать, и с этим временем предлагаете человеку, ты хочешь пойти, ты пойдешь, да, пойдет. И ты говоришь, хорошо, давай вот такое время. Какой-то день, такое время выбирай. Пока у меня есть вот три вот таких времени. Они реально у вас есть. Потому что когда мы раньше говорили, мы придумывали вот это время, как бы, да? Придумывали. Целую неделю свободно, когда кто-то нахожу, он но надо придумать какой-то там время. А здесь не будет придумано времени. Вам кто-то скажет, что я могу вот тогда. Или в какой-то день, в какой-то день, И вы выбираете время. Тут же отзванивайтесь, мы в другую. Дальше. Когда уже договорились с ней лично, а не они ли чтобы это бесплатно провести. Вот для тебя это будет бесплатно, бесплатно, если ты пригласишь хотя бы одну там в вот, одну же сайт. Тебе будет бесплатно, а они а тоже будут интересно делать доброе взять. Смотрите, основная задача вот из этого списка из того, чтобы написали список, из каждого человека вытащить его контакты. Вот это основная задача. Потому что, что бывает часто, позвонила, она пришла, ушла и на А у нее еще контактов больше, чем в этом списке. И можно еще с ними разговаривать. А нам ей дать? То есть она может получить бесплатное измерение, да? И она, если люди что-то купят, просто купят, не подпишется Вот эту разницу вы получите, потому что спонсор не будет брать эту разницу. У вас понимаете, о чем это. Да просто купят, продажа попросит А если он зарегистрируется, мотивация ваша, то есть вот этот тоже подарок вы выбираете на свой вкус, и еще можно получить подарок от хозяйки презентации. То есть Людмила Яковлевна работает, да? Людмила Яковлева работает, вы пригласили мар мар Марусь, маруз, да? А она привела с собой подвухи. То есть организатор презентации, тот, кто ведет сейчас, это Людмила Яковлева. А хозяйка презентации, хозяйка демократии, это Мария. Поэтому, раз Мария привела человека на изменение, вот это подвухи, платит, рублей. Мария прислала на измерение. Угу. И если подружку подписалась, значит, мотивацию выбираем. Если она купила что-то, разницу Мария забирает. Да? Вот и все. Зачем этот спонсор? Ему заплатили за измерение. Один человек заплатил за измерение. И расширение И опыт, который приобретает его дни. То есть, Главная задача из этого, из каждой парнии, из каждого имени вытащить его контакты, чтобы он не застыл. Вот кончился список и все. Нет. Вот нам задача нужна. Как выйти на друзей а, Наташина или Анны? Никак. Я просто говорю, Ань, приглашайте своих подруг. Вам будет, да, я проведу его партию, вам это будет бесплатное измерение. Если они мухают, вы получите разницу, если они подпишутся, вы получите мало того, что мотивацию, еще и подарок на э, проведенную революционную революцию. Да, они думают, оно ей надо или нет. Если их совсем не надо, я заплачу и вообще не морочу меня Но тут я могу поддавить на миссию, миссию, Вот это самое серьезное и самое сложное как реагировать, это долгая история, как реагировать на нет. да, это все, это все время, это все тема не сегодняшняя. Но тем не менее, что-нибудь сказать надо, да? Значит, смотрите, фабрицей. 50 человек, если вы позвоните, больше всем позвоните. Возможно, ну, 50-ка -то точно скажут. Партик. Ну, вот как бы, по статистике, может, и больше. Это не значит, что навсегда. Тут можно задать вопрос. Ты совсем никогда, никогда ничего не хочешь. Можно вот просто встретиться, да? Или тебе перезвонить, или мне вычеркнуть. Ну, это другая фраза, но у меня она работает. Мне вычеркивает тебя эта спичка. Нет, уж не надо. Не вычеркивай меня. То есть перезвонить когда? И пошел вот тот самый конкретную дату встречи. Например, вы должны понимать, мы должны понимать, что естественнее для человека сказать ⁇ нет, не пойду, нет, не хочу ⁇ и что его должно сдвинуть, тем более сейчас, это прямо вот, ну не знаю, какой-то очень большой интерес. Вот этот интерес нам из него надо вытащить. Хорошо. Теперь... Прямо стирается. Не очень хорошо, но стирается. Вот эту линейку мы с вами помним. да? Я все-таки ее еще раз нарисую. Итак, вы, мы встречаемся с человеком. Смотрите, нет гайпульсара, не хочет идти никуда. А, ты меня так расскажи. Ну, дома, вот, рядышком. Ты меня так расскажи, да и хватит. Ну, не хочет идти. Хорошо? И вот вы один на один. У вас должна быть очень четкая, конкретная схема. Что вы будете говорить? Про чего и сколько? И эта схема, она работает. Конечно же, мы задаем вопрос, если мы не знаем. Но вот у нас должна быть эта схема, вот это, вот это в час, например такой работы. Да? Вот он готов вас выслушать. Хорошо. Вот этот час. Делим этот час на 6 отрезков. Ничего не пишите, просто смотрите, чтобы у вас это вот было это понимание. Десятиминутные отрезки. Какие вопросы у человека, который ничего не знает? Почему, почему, зачем, через что почему ваши именно? Всего навалов, А что так дорого? А точно это Швейцарии? Ну, какие-то одинаковые вопросы. И вот мы за 10 минут должны на эти вопросы ответить. Мы даже не задавая понимаем, что это такое, да? Сколько лет компании, какие заводы есть, что предлагается. И дальше, когда убедили вроде бы, так, а, ну ладно, гарантии есть, сертификаты есть, это есть. Можно в Швейцарию позвонить, ну да, понимаю, 25 лет, ну это уже да, люди, людям нравится, все, хорошо, все, согласна, что там для меня-то можно подобрать, и мы серии перечисляем: для волос, для лица, лечебные кремы, эфирные масла, просто вот тупенько, тупенько, я цепляюсь на, за один крем, прям за меня. и говорю, вы знаете, когда спрашивают, э, почему помогает от всего всех болезней, как такое возможно, да? Ну, во-первых, я всегда говорю, первое, что я говорю, ребят, ни одно лекарство в мире не лечит. Организм лечит сам себя. Он сам себя из себя. И вот только нужно освободить от лишних, ненужных вещей, шлаки, токсины, там всякая время, и даже освободить вот этих вещей, усиливается кровообращение, значит, нужно насыщать кислородом, обменные процессы, ну, и организм витаминчиков добавит, и организм начинает сам самоработать. Почему один крем-тимьян, вот смотрите, беру крем-тимьян и начинаю вот прям сверху и до них. Фронтиты, гаймориты, танзелиты, горло, нос, уши, бронхиты, живот болит, желудочно-кишечный тракт, женские проблемы, стена заболела, суставы и так далее. Почему? Что делает тимьян? Темя усиливает правообращение и убивает глинефорные бактерии. И за счет этого здесь начинается что-то в организме появляться, и за счет этого начинают сдвигаться все эти процессы. Можете говорить это, можете не. 10 минут – это презентация. Я ее рисую вот такой вот чашечкой. Вы знаете, как я пишу, у меня вот такая вот кружечка, ну, типа чуть если что-то с лимоном апельсина, это вообще замечательно. А дальше, это мы про кого рассказывали? Вообще про кого-то. Да. То есть этот человек еще никак не касался. Это как по телевизору. Мы сказали, что вот оно такое, он говорит, ну хорошо. А что интересное самое для человека? Он сам, естественно, его близкий, он сам. И дальше поехали три части про него. Да, и вот этот коммерческий разговор я вам сейчас покажу. Мы его, ну, я его так называю, коммерческий разговор. На самом деле, тут много всяких пластов, да, что, что чего и как. После того, как он выбрал или не выбрал, или пришел к какому-то решению, значит, нужно что дальше? Какой блок? Завершение сделки. Вот эти вот Точечные такие моменты, сколько пудеречков, где расписался, что нужно сделать в следующий раз, когда ты придешь, что нужно выбрать, а, посмотри, пусть он сам пересчитает, это лимон, это апельсин, ну, чтобы не было потом из маршрутки или из машины вам звонили, и говорят, а ты мне говорила это, отдала вот это, и так далее. Деньги потеряются, то есть вот это должно быть четко. После того, как все вот это сделали, мы обязательно говорим, о возможностях сотрудничества или о выгодах дополнительных. Причем посмотрите, откуда я пишу. Я пишу не вот отсюда, а вот из середины. Когда мы заканчиваем разговор, когда человек уже купил или э, зарегистрировался, у меня три пакета. Я говорю, вот смотрите, вот этот пакет, то, за что вы заплатили вот этот пакет, ну, пыль будет вот этот, кремы, если у него 110, 90, то 75, 90, 110, да, да какая-то сумма. Знаете, да, как зарегистрироваться? Не знаете. Ладно, сейчас скажу. То еще полагаются подарочные крема маленькие. На сумму, если 75 франков человек купил два крема на сумму 94 маленькие, они не продаются. У нас их просто так нельзя не купить. У меня был семинар, и я хотела на семинаре раздать всем, ну, такой молодежный семинар. Я по и дому сказал, мне нужны маленькие кремы Сколько? Ну, 400 штук нужно. Два или три, три франка, по-моему, стоит Этот крем я просто купила. Потому что мне надо было их рандо. По-другому. Но это мне, как бы, поскольку это семинар, поскольку большая структура, а просто так никто не может позвонить и сказать, я хочу купить. Потому что он знает, что если я беру, то я их никуда продавать. Я не буду. Так вот, эти кремы, я говорю, вот это за то, что я сумму выносила. Вот это вам подарок от компании за нашу сумму, за сумму 75, 40, 30, 30, 30. а вот это мой подарок. Я выбрала себе чернику или там еще что-то такое, за то компания мне э, дарит по, по моему выбору. То есть она не дарит, что попала. Я сама выбираю. За то, что вы зарегистрировались. Это все в программе за -Маш». Поэтому, когда в следующий раз вы пригласите свою подружку, и она подпишется, она получит точно так же то, на что заплатила, возможные подарки а вы получите бесплатно то, что вы выберете. Это называется словом мотивация. Угу. Понятно? Понятно. Вот здесь уже можно просто сказать, но если ты покажешь эти три кулька, когда завершаешь сделку, это уже будет понятно. Можно просто сказать. Короче. А если она скажет Маша. Ой, а что же я вот сейчас-то купила, а почему мне сразу еще два пулька не, не дадите сейчас? А как два? Ну вот, она сказала, я хочу купить Я да. сказала, Маша, у тебя проблемы с селениванием, вот, она сейчас снимает. Вот вам, Маша, да, пим Если она просто ой, купила, да. не вопрос. Все, никаких только... а, Ну потом же я начну разговаривать, что если ты купишь дальше, да? Не, А, нет, нет, нет. нет? Смотрите, это мы сейчас говорим о человеке, который согласен зарегистрироваться, и он уже зарегистрировался. Вот он уже взял пять наименований. Сейчас мы это вот разберем эту почву, сейчас, может быть, раньше сказала. Да? И потом договоренность о встрече. Ну, и теперь, что такое коммерческий, так называемый разговор: будь то с биопульсаром, будь то без биопульсара. Я не буду ее подвигать. Вот вот мы берем. Берите А четыре есть бумаги. Сейчас, пока вы ничего не будете писать, пока будете смотреть, но писать вам придется. Итак, и у Игоря Маринов. Игорь у вас. Да, Ангелин, по пять штук раздай всем. Вот теперь сейчас ничего не пишите, просто расслабьтесь и сидите и попытайтесь отстраненно на это посмотреть, что вы чувствуете при этом, ладно? Угу. лист бумаги А4. Вот такой кисенький, нарядненький, пока а у меня лежит. Не вырванные из тетрадки, ни в клеточку, ни в ливеечку чистый лист бумаги хороший бумаж, для клиента мне не жалко и вот эта вот прям белоснежность вот эта чистота на которой я начинаю заполнять то что можно делал работать еще плотно а дальше все, все все будет важно сейчас ничего не пишем просто сидим молча итак я обращаюсь как будто бы к каждому из вас. А, что на вас производится всего? Что больше всего понравилось? Что на ваш взгляд вам сейчас больше всего нужно? Ну, судя по э, измерениям, вам нужно начинать с артишока. К нему бы еще масло лимона. Вот тут вот рекомендации были, да? Ну да, да, я согласен. Я говорю, ну, давайте так. И я начинаю писать. Артишок. пишу как попало, даже вот так вот. Масло лимона. Ну, дальше могу дальше перечитать, может сам сказать, потому что у меня была такая ситуация в Орле. Жуткие проблемы с гинекологией. Женщина лет 37. Вот так. И очень серьезно. Мы все это вот рассчитали, расписали. Она взяла эту программу в каком-то барре, по-моему, она все это взяла и ушла. Утром звонит. Можно я поменяю на серию для лица. Он а свой баланс был очень. Я говорю, так ох, ох, ох, ну, Плюс к этому понимаю, а что, меняют Ну, мне так надо. Я говорю, то есть ну, вот Вам не надо лечиться сейчас. Постарался. Мне так, ну, вижу, что все. Я говорю, ну приходите, она приходит. Я говорю, что делать-то? У меня молодой любовь. У меня молодой любовник. И мне и лицо нужно говорить, то есть лицо самое важное в этой НТ... компании, и хоть ты что с ним, вот, вот и все, и ничего ты тут не сделаешь, это к тому, что вот, написано будет программа такая, она, я даже не стала спорить, я говорю, давайте так, вы берете, когда вы эту программу возьмете, давайте так, я иду на компонент, или вы пойдете на компонент, чайное дерево, это то, без чего вам просто совсем не Говорит, ладно, на одно чайное дерево, я согласна. Ну вот как бы мы учим на компромиссию. Не надо переубеждать, потому что это бесполезно. Вот абсолютно бесполезно. Или человеку нужно чайное дерево. У меня есть одна подруга, которая говорит, ну ты можешь понять, я его туда намазать, Ну не могу, я его не перемашу. А ей вот по всем... А что ты говоришь? И в там могу залиться. И он ей поможет. Больше поможет, чем чайное. Потому что вот это вот, оно у каждого человека все равно. Да, перепукует. А, масло лимона, предположим, масло чайного дерева, ну, например, флоромат. Значит, смотрите, ребят, чтобы время не терять, я буду писать, какую попала цифру. Вообще считать не буду. Ладно? Mm -hmm. Хорошо? Да, хорошо. Ну, сколько это будет стоить? Сколько у меня там сколько? Ну, предположим, это будет стоить, и я пишу внизу 6500. Ну, например, например 6-5. Нормально? Согласны? Ну, в принципе, могу чуть-чуть побольше взять. Да? Ну, мы дальше разговариваем. Или нет, многовато, давайте что-нибудь берем потом. 23. Ну, то есть мы просто разговариваем. А, хорошо, это продажа. Я работаю по прайс-весту. Я говорю, все, согласны? Да. И, а, вообще вам все понравилось? Да, понравилось. И у меня есть для вас предложение? Если, конечно, действительно вы хотите этим ходить. рассказывать предложение. Ну, расскажите. Да, уже, уже сказала, что же. Расскажи. Теперь смотрите, делаем следующую току. Мы покупаем все то же самое. Артишок. Лимон. Масло чайного дерева. Флорамакс. И добавляем сюда, я бы сюда бы добавила еще вот с вашими проблемами, метеорит. Ну, 6500, значит, маловатно, в Пять а, Это будет стоить вам, предположим, ну, вот умножь, хотя бы, ничего умножить. Мне надо 110. 8, где-то 10, пусть будет 10 тысяч, 110 франков. 110 франков. Где-то ну, около 10 там, тысяч рублей. Примерно. 9. 9500, да? 8. Ну, будет 10. При этом, если вы покупаете вот это все, да, это больше. Я люблю, когда больше. Бывает, бывает вообще, человек выбирает на 10 тысяч. Я бы чего-нибудь показываю, получается даже ночь. За эту сумму, за сумму вы получите крем VivoActive, крем чайное дерево, крем тимьян, крем для ног. Ну, кстати, это важно, потому что сейчас поймете, что, почему именно в этом порядке беловый uh, крем, крем-календулы. Маленькие кремы по 10 миллиграмм, но uh, вам ну, хватит, и вы сможете попробовать, потому что каждый крем, чтобы купить, он стоит более тысячи, вторые тысячи и так далее. А вы сейчас попробуете, что вам подойдет из этих кремов, они идут бесплатно. И это вам будет стоить 10 тысяч фрам, 10 тысяч рублей. Если вас устают... Ой, нет, вы знаете, это для меня торговат. Но даже если... Смотрите, сейчас мы матем. Если даже он скажет... О, хороший вариант. Да, мне нравится. Беру. Давайте, подходящий. Даже если он согласен, я ему буду показывать все варианты дешевле. Понимаете? Я никогда его не, не выпущу. Итак. Он говорит, нет, дороговато. Давайте поменьше. Давайте... 90 – это будет 9,8, будет ну, прибыль будет 7,5. Я ничего здесь не делаю, мы кое-что изменим. Мы, например, что-то вот здесь поменяем. Например, метеорин вы купите потом по уже скидочной цене, а здесь мы поставим основной причины. 5 наименований должно быть, сумма будет меньше. Сумма будет, предположим, 7,500. 90 франков. У вас не будет вот этих двух кремов, но эти останутся. И поверьте, что они стоят того, чтобы ради них вообще разговаривать. Ну, хорошо, да, это лучше. Но я вам еще два варианта покажу. Есть еще вариант, который... Ой, не умею. Допустим, где-то на 6 тысяч, вот как мы с вами и говорили, 75 франков, у вас не будет еще вот этих двух. Ну два останутся. М, ну да. Да нет, я уже вроде согласен. Я говорю, Сейчас, секунду, потерпите. Но я вам еще один вариант показала. Беру просвестный, говорю, смотрите. Или человек говорит, нет, все равно дорого. Я говорю, давайте так, смотрите. Прайс листер не на вот эту колонку, а на колонку цену. А там вы будете приятно проживать. Берите самые низкие цены. Моющие средства, бальзам альпийских трав, лимон, апельсин, крем для рук, крем ты -ты -ты -ты -ты, зубная паста, то есть ну, те, которые, те, которые где-то, если моющее средство, можно пять наименований на 3500, тысячи моему да, где-то вот так. А уже шестое вам будет уже со скидкой. То есть у вас не будет крема. Вот эти. Мы выберем с вами немножко другое. но поверьте, и апельсин, и лимон, и бальзам альпийский и эвкалипт, или лаванда. Вам это все пригодится. Вы все равно будете это покупать. Почему вы не сделаете таким образом? У вас не будет подарки. Но в любом случае у вас будет 23% скидка. Неважно, как это Вопрос. А есть же такие клиенты, которые, которых невыгодно подписывать которым просто продавать, они готовы сами, вот их подписал, все вывел, все сделал, а он купил все это и ушел, mm -hmm. а потом может и не прийти, никогда, если я ему, конечно, звонить, не надоедать, а говорить. А есть такие клиенты, которым выгодно просто продавать и напоминать себе, там, да, Маша, у тебя закончился вытолкнуть, да? Анечка, там... замечательный вопрос, только предварительно, я всегда, вот прежде, чем вот это вот рассказать, да, я предварительно говорю следующее. Варианты, или уже расписала. Я говорю, значит, смотрите, если вы покупаете после, вот, по этому красительству, если вам не нужна скидка, вы мне звоните, я вам привожу, я вам напоминаю, что вам дальше. То есть вы экономите время и силы, э, но тратите деньги. Я трачу силу за, за вас. Вы экономите, я трачу. Но, если вы готовы не тратить деньги, сэкономить деньги, я вам предлагаю вот этот вариант. Ребят, это всегда работает. И человек говорит, а я что, я получать по вашей карте не смогу. И тогда человек говорит, потом выбирай. Он выбирает, я ему это предлагаю. Понимаешь, что все равно где-то влетишь, если я все продаю и скрываю, и не показываю, что можно использовать эту карту, где-то кто-то придет, где-то чего-то найдет. Поэтому лучше сказать. Та же самая история, почему, даже если он согласен на первый вариант на 110 франков, чтобы получить 6 подарков, а я ему еще показываю все четыре, почему? Чье это будет решение? Вот я ему показала 10 тысяч. Он говорит, ну отлично, 10000. что согласен. А дальше я ему почему-то не рассказала. Он выходит, вот здесь вот вы его, вы его подписали, а там я остаюсь Я говорю, ну как? Ну, хорошая покупка, замечательная. Ну, я до этого не скажу, допустим. А кто-то еще сказал? А что, подешевле? Ой, да с деньгами напишу. Ну, ты мог бы подписаться на тысячу половину тысячи. Ну, как он? Мне сказали только 10. Все? Потеряли клиент? Потеряли совсем причем Да и вообще это нечестно. Это надо показать, и пусть он решает. Да? И значит, четвертый вариант, это вообще может быть сумма 3 половиной тысячи рублей без подарка, но шестое наименование будет уже со скидкой 23%. Такие условия регистрации компании. Вот Вы дальше выбирайте. Да, он уже не получится тогда ничего подарков. Ну не получит подарков. Почему получите? Просто она будет меньше. Потому что мы же все равно продаем по правительству. Теперь внимание. Не знаю, объясню или не объясню это вам. Можем ли мы зарегистрировать подружку по дистрибьюторской цене? Тут вопрос такой. Если можем, то как? Вот смотрите. В программе, которая в компьютере, нет клиентской цены. Там есть только дистрибьюторская цена. Но при регистрации там заложено Две покупки новенького и спонсора. То есть новенький платит 110 франков, но из этих 110 по бланку заказа это 80, ну грубо, а 30, ну дешевле на 30 франков, вот эти 30 идет вам как спонсор. И в компьютере пишут, по-другому они не могут больше никак написать. Такая программа. И они пишут: Новая Пупкина купила на 80. Она заплатила 110 на всякий случай. Купила на 80, а на 30 спонсор выбрал к себе другой подарок. То есть два вот этих по И по-другому никак. Что можно сделать? Ты моя дорогая, я тебя люблю, ты мне всю зарплату все время отстегиваешь со своей работы, да? Я тебя подпишу при дистрибьюторской семье. Надо просто доплатить. Тогда ты доплачиваешь. Либо ты доплачиваешь за меня, либо ты говоришь, ну вот на 110 выбирай по бланку заказа. Ну это бандитский прием. Ты остаешься без мотивации. Благодарность, извините, никогда в жизни не дождитесь. Более того, будет подозрением у нас, и даже так выгодно, это она гребет лопатой с меня там вообще вот. То есть любые вот эти вот вещи, они это при регистрации ну, по-другому не получатся. Скажите, пожалуйста, вот когда мы, разумеется, мы параллельно говорим, лимона вам хватит на три месяца, а то и на полгода, артишок вы пропьете сейчас, потом вам надо будет через три месяца еще пропить, либо два сразу, потом вы возьмете масло, ну, и там да, пошел разговор уже. Это уже жил разговор, это вы уже, ну, так сказать, все это, все это произойдете. Вот эта вся схема, она, насколько она <кх> производит впечатление на вас, очень сильно производит. Есть выбор. Когда есть выбор, э, это здорово. Угу. Легче сделать, э, то есть ты уже начнешь думать, в голове какая-то большая информация, ты, и ты уже должен уже принять какое-то решение. Да. Конечном итоге. Теперь смотрите. Здесь важно все. Циферки раз, два, три, четыре, и параллельно раз, два, три, четыре, пять и одиннадцать, понимаете. Да. То есть схема, за 4-6 пятьсот за одиннадцать десять тысяч. Ну, и сколько там. Ну, вот это как разница. Дальше. Песня никаких цен быть не должно. Категорически. Потому что вы начинаете рассказывать про артишок или рассказывать про учетную схему, а он умножает франки на эти, а какой у вас курс, а какой у вас этот, и все, приехала. Дальше все, что говорится, все это так, никуда. Вот брать лист, я потом все вам дам, все потом посмотрите, я все напишу вам, если хотите. Если клиент говорит, так, подождите, собирались mm -hmm. вот так, а вы меня тут на 10 разводите, например, ну давайте как вот, по-другому. А как по-другому? Вот вы что мне сказали купить? Я говорю, ну я вам предлагаю, если вы не хотите на 10, давайте вот так, вот на эту сумму. Лимон, апельсин, эвкалип, ну выбираем. чайное дерево, так, это сколько будет стоить? Ну, 4 тысячи, так сказать, 4,5 тысячи. Так, ну и чего? А мне нужен артишок. А артишок лимон, артишок, аромат, э, сантеарин уже вам будет стоить не 6 а, предположим, там 5 тысяч уже. Да? Только это же на сколько? -то? Выбирайте. Выбирайте. Либо вы берете, просто покупаете все. либо вы покупаете дороже но то, что нужно и имеете подарки, либо вы покупаете на маленькую сумму регистрацию, ну и так далее. Пусть выбирает тот человек. Предлагайте варианты. Вот просто вот вот вот вот вот. Вот можно так, а можно и так, а можно вот это, а можно вот это. Много не надо понятно. То есть два-три варианта все. Вот дальше в том порядке, в каком вот я сейчас показываю. Белый лист бумаги. Мысленно делим его пополам не сразу мысленно. Сначала пишем вот это, тренд -ден, ден, ден, и внизу сумму, понимаете, почему внизу, да? Понимаете, почему даже если у вас здесь пустое место будет, вот здесь внизу должно быть, должно быть потому что, знаете, и крупно писать, что половина. потому что у нас здесь, что это написали, здесь быстренько вот это написали цену. я ее откуда, -то. а это типа следующего может быть. Ну, во всяком случае, такое, такое возможно. Нет, все тебе. Ты платишь деньги, вот она корзина, я ее всю наполнила. На все твои деньги. Например. Ну, то есть там много таких вот моментов. Да? А, написали, написали цифру внизу. И если нужно, да, если мы оговорили, вы как хотите, просто покупать, я буду вам могу привозить. У нас есть доставка там, ну, нет, доставка это для декабря. Я могу вам привозить, я буду вас консультировать. Та -та -та -та то, что мы говорили с А что, есть варианты? Да, есть варианты. Я могу вам я их скрываю, я могу вам показать. Делите пополам, отделяйте один вариант от другого и начинайте писать вот это. И начинайте, конечно же, с самого uh, большого варианта. Самого. И я обычно говорю, я вам сейчас показываю не самый дешевый, но самый выгодный это самый выгодный вариант. Потому что за эти пять наименований, за 110 франков, вы имеете еще шесть маленьких евро. маме, дочке, папе с собой в командировку, в сумку положить, и так далее. Вот, если они. И мы начинаем. И поехал коммерческий разговор. Дорого, можно вот так. Нормально, а я вам еще два покажу. Вот так, значит, не будет подарков. Не будет подарков, если они вам такие. И пошел вот этот вот. Вот этот разговор. И он сидит, принимает решение. Всякое может быть Девочка у меня согласилась уже на 10 тысяч. Я ей показываю все варианты. Она говорит, не, я тогда возьму вот за то, что надо. Я говорю, да, а можно спросить, почему? Ну, я бабушке делаю эту карту. Для бабушки. Я не знаю, как она на это реагирует. Понравится, не понравится, но знаете, сколько я карта ей не нужна, я решаю. Ну, вот так. Все нормально. Ну, получу я на один пузырек меньше. И что мне? Ну, зато я кушал, доволен. Что я по самой дешевой цене, это все. Что я хочу, чтобы вы сейчас сделали? Тупо переписали вот этот, видите, фашист, который у меня написано. Ну, написано в том порядке, как, в каком писала я. Ничего не меняя. Вот просто, чтобы рука привыкла писать крупно, Писать, раскидывать вот таким образом, чтобы хватило листа. И писать в том порядке, в каком, у вас, в каком я писала. Итак, начинаем. Тупо переписывайте пять раз. Да, да, да. Вот прям можете писать даже сокращенно. Главное, вот я сижу на окноте, я вижу, что вы пишете крупно, артишок. Дальше. Нет, нет, вот здесь. Начало, сначала вариант клиента. Вообще без ничего. Вот левую сторону кусочек вверх не заполняем. Где-то 25% листа. Вот 4 наименования. Их может быть 2. Их может быть даже 5. Если он клиент, видит. Их хоть 10 будет. А, не видно. Артишок, лимон, чайное дерево, тваромат. Еще раз писать. Вот здесь дальше пишем этот центр. То есть мы делаем предложение. Вот вы, вот это, это стоит вот столько. Вам это нравится? Вас это устраивает? Угу, как Ну, почему два, один. Ну да, ну у меня есть у вас И поехали вот здесь. Прописываем вот пять наименований. Это будет стоить 10 тысяч. И за это вы получите вот это. Сам метеорит только добавится. А дальше вот э, кремы маленькие, пожалуйста, точно пропишите. Крем Вивоактив, крем Чайное дерево. То есть, если это будет сумма 75, там не дадут мажевеловые колечки, он дадут только эти два крема. Чайное дерево Вивоактив. Дальше крем Тимьян, крем для ног. Знаете, наш крем для ног, да? Нет. Сейчас... Um, да, это такая песня для стопы как носочек, и он недорогой, достаточно недорогой, во-первых он размягчает, он кровообращение улучшает, он снимает отеки и так далее. Крем для ног, именно крем для ног. Есть масло для ног, оно более косметического такого свойства, а крем для ног более лечебный. Крем для ног и два последних, можжевельник и календолок. Прописали и написали, да, дальше мы начинаем разговаривать, мы можем кое-что поменять. И тогда и зачеркиваем только номерочки. Одиннадцать пятьдесят я но не будет вот этого, если за 7-500. Если на 6, не будет для ног этим ямом, 4 не будет, только номера. Ну, но если вообще можно без подарков, и взять то, что самое недорогие номиналы и пишем цены, сумму вы можете писать мелко вы можете писать краешку вот раз да ну вот ты говоришь 10 тысяч вот шесть да если на семьдесят половиной ну я не знаю я одну сделаю Ольга Викторовна посчитайте пожалуйста точные цифры сто десять девяносто вот, по регистрациям. И самый дешевый вариант, чтобы точные цифры у нас были. А есть, Еще раз пишем. Пишем, чтобы было крупно, чтобы рука привыкла прям в размах крыматор. Удобный. 110, 9, <связать> а, Сколько? 9, 266. Плюс обязательная покупка 30, 40 рублей, это путь к успеху. Девять. И значит девять. девяносто семь, пятьсот восемьдесят два. И семь пять. Ну, почти. И самый дешевый вариант подписки. Вот если на процент... Да. Все пять мощь. Кстати, у нас шикарные мощи, они натуральные, они австрийские, кстати. Чтобы я так жил. 5 мощных средств у нас для кухни и для этих всяких. У меня плохая хозяйка, но я видела, как это поделать. Угу. Вот это точные цифры. Плюс к ним всегда 40 рублей. Путь к успеху. Кстати, у вас он у всех есть? Да. Нет. Срочно. Тома старался писал? Маркетинг, который можно там просмотреть. Философия одна года чуть-чуть. Все. А теперь слушайте. Мы, в общем, закончились. Олесь, я ряд, рядом, надо сесть и вам написать все. Я писала с потолка, а сейчас дочная цифра. 110 – это 9,266. Я просто как бы приблизительно, а тут вот ничего. Принеси, пожалуйста, эти немножечко. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь штук вот этих. Um, так, что хотелось сказать? Вот, смотрите, вот мы проговорили с вами этот коммерческий разговор. Вот он, вот он, да? Дальше у нас пошло завершение сделки. Мы пересчитываем, записываем регистрацию. Кстати, когда человек регистрируется, если он не в интернете, то он должен сам писать. Вот. А теперь самое интересное. Самое интересное. Мы можем это делать в режиме офлайн, просто встретиться, просто позвонить по телефону. Можем делать это через соцсети. У кого э, есть Facebook? Вернее, Facebook. все? Нет? То есть, смотрите, там есть официальная страничка Томаса Петвида, и к нему можно в друзья с удовольствием э, записаться. Он всех принимает, левосанов тем более. Вот. Там есть Сильвия Фригалис, это завод Александр Роматика, который делает нам эфирные масла и много чего. И Кристоф Ригели". Там есть Карла Барлохер. Это наша косметика и кое-что из э, ковсов. Вот, э, там много всяких, там в Инстаграме тоже, То есть, и там у нас есть еще наша страничка, есть наш сайт, есть наш интернет-портал. Потому что он не магазин, мы не платим через интернет, иначе просто ну, невозможно, налоги сразу такие, что все равно надо ставить другие, кто его покупал. Вот, но у нас есть портал, где мы можем заказать продукцию, да, надо на, на звоняться, у нас есть доставка здесь, ну и так далее. Так, значит, я хочу вам подарить, мы как-то как когда-то делали, а в пятнадцатом году, аж, аж в пятнадцатом году мы делали такую книжоночку, которую можно, чего-то, 250 рублей, и он достал, и нам и, может и да. Да. Да. Да. Да. Да. да То есть, ну вот во время пандемии мы этим спасали. М -м -м. Да, по-другому да. да, никак не было, потому что люди не могли приехать. Конечно, масло лимона, если человек покупает, ему доставка 250 рублей. Просто ну, да. дороговато. Вот. А когда уже покупают чего-то чего побольше, ну. Как-то вот так вот. Мы их не берем, естественно, себе эти деньги. У нас есть таксист, надежный, который отвозит, износит, привозит нам деньги. Я сегодня увидела, он приехал, забрал мешки, повез, привезет деньги или на карту там перевозит. Как-то так. Ну, вариант вот. В этой книжечке вы э, просто, я не буду сейчас рассказывать, что здесь с 15 -го года чуть-чуть изменили, что-то есть из продукции, чего-то нет из продукции, не обращайте на это внимания. Но во всяком случае, мы тут вояли. Э, тут есть и про Швейцарию, тут есть и коммерческий разговор тут немножко неправильный, потому что тут было 80, 100 и 120, а сейчас 75, 90. 10, ну, какие-то такие вот вещи. Но, в принципе, в коммерческий разговор разговоре есть и алгоритм, самую, регистрация, что нужно делать, когда нужно человека зарегистрировать. Ну, то есть, я надеюсь, что это будет вам полезно. А самое главное, если где-то в магазине или в маршрутке, кто не делал, то, что не А, да, кстати, о техническом а вопросе. Вопрос. Если я да, был готов подписать, а, так. Так. мне что сделать надо? Вот я вижу сразу, открыл регистрацию. А, и нет. я должна у нее паспорт попросить. Значит, паспорт, ребят, паспорт, конечно, нет сейчас. Потому что раньше были спокойные времена, когда мы давали паспортные <с> данные и прочее. И прочее, и прочее. Но что-нибудь, я не знаю, что. Даже если не будет паспорта, не будет паспорта. Ну, сейчас, сейчас паспорт просто опасно. Я смогу или да, на основании данных, что она Григорьева Мария Васильевна, там да, дата рождения, номер телефона, проживание, электронная почта, электронная почта да, номер телефона, да, то есть да, это да, достаточно бандитат. Да. Там написано паспорт, но паспортные данные сейчас люди и правильно делают. Ну, понять, да. правильно Хотя, когда в магазине покупают, тогда паспортные данные. Так, так, так, так, так. так ребят, ну на сегодня все. Следующая наша встреча. Давайте мы сделаем ä, повторник также. Если хотите, здесь живем. Если хотите, можем в доме. Можем в зуме собраться. Как вы считаете? Вы знаете? тут Вот, молодец. А, пораньше мы можем это сделать или это крайне да, все? Это вам я лучше раньше. пораньше. Кто не может? Олесь, вы никогда не можете. А, а, Ферина, вы можете? Ну да, только чтобы не было, знаете, как вы сейчас все в зуме скажете, ну я в зуме, а я как дурак приду. Я тоже в <говорит> Значит, Какая вам на неделю, какая у вас задача, ребят? На эту неделю, значит, во вторник, во сколько, давайте в 4 хотя бы. В 4 нормально будет? В следующий? Да. Уезжаем в Зуме, да. В да. Зуб. Зуб. Зуб. Зуб. Остальные придут? Ир, придете? Так, хорошо. Так во сколько? В 16? Шестнадцать. Значит, вторник в 16 Хорошо. Что вы должны за неделю Первое. Дописать списки сто. Раскидать их по этим трем полонкам. Потренироваться киши за выдание домашнего. Дописать списки в И уже написать их конкретно с телефонами там, или с этим самым имейлом и прочным. А, скажите, пожалуйста, да, дописали списки в Раскидали их под вот этим колонкам. Купит пятьдесят купит на 50, не купит. А, Потренировали со своим спонсором. Как позвонить, что сказать, причем не просто она вам рассказывает, вы слушаете, а вы слушаете, как она живьем как разговаривает, и потом она слушает, как вы разговариваете. Живьем. И если вы этого не сделаете, то вряд ли вы вообще позвоните. Мне нужно слушать, как ну, я буду говорить, разговаривать с людьми. Да, хорошо. А потом а она слушает, делай, как, как вы говорите, да? Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да, ну, в принципе, только осозванивайте, чтобы Игорь мог вам вытащить и присоединить нас. Вы договаривайтесь. Да. Ну и что? Значит, и еще. Ребята, сейчас наша продукция, и нужен всем. Вы просто абсолютно всем. Даже тем, которые вы говорить, нет, не буду, не пойду. Это, не бойтесь это говорить. Не бойтесь Серьёзно? услышать «нет». Да, да. А если мягко эти водички разбавить и обмазаться, заручившись, то сообщение будет честно. Еще что, целую вас. Спасибо большое. Да, спасибо.